Всем привет! Краска приехала, поэтому будем красить. Для этого я подготовил покраски слайд и внешние стволы. Основной, запасной и запасной-запасной. Заготовки обезжирены, можно приступать. А после покраски проверим покрытие на износостойкость. Насколько это возможно и не жалко. Ну что же, краска высохла. Теперь можно ее проверить на прочность. Относительно покраски я скажу свое впечатление в конце. Так, значит, прочность мы будем проверять так. Сам слайд я царапать не буду, мне его жалко портить. А вот внешний ствол мы помучаем. У всех страхбольных глоков в связи с имитацией работы автоматики по системе Браунинга буквально с первого магазина начинает отслаиваться краска вот в этом месте. У таких производителей, как ВЕ и КЖВ, это точно. А насчет остальных не знаю. На этом месте мы и проверим прочность тайги. Осталось только собрать пистолет. Итак, пистолет собран и готов к работе. Будем проверять. Вот это место. Насколько она отслоится и отслоится ли вообще. Приступим. О, рука замерзла. Так. Ну, краска не отсловилась с первого раза. Ставим еще и длинный магазин. Так, краска держится до сих пор. Так, еще один магазин. О, тоже длинный. Газа уже не хватает, чтобы заводить затвор до конца. Смотрим. Так, ну что, я приятно удивлен. Краска держится. Попробуем провести другой тест. Итак, еще один эксперимент. Имитируем и стирание краски о снаряжении. Достаем сначала медленно, потом быстро, ускоряемся, ускоряемся. Сейчас будет кульминация. Ах, я кончил этот эксперимент. Смотрим результат. Так, фокус не поймать. Ага, вот. Ну что я вам скажу, краска в этом случае обтирается. Итак, тестовая часть закончена. Что хотелось бы сказать по поводу краски Тайга? Краска действительно износостойкая. Как вы могли заметить, она достаточно хорошо держится. Тест, который имитирует истирание снаряжения, ну... Чтобы повторить этот эффект повседневной жизни при поездке на игры, на пистолетке, на воскреске, вам достаточно долго придется теребонькать свой пистолет, чтобы затереть до такого состояния. То есть, в любом случае, тайга лучше, чем обычное покрытие лакокрасочное, но и она стоит соответственно. Еще хотелось бы сказать, что при использовании краски тайга не рекомендую пользоваться вот этим баллончиком, который идет в комплекте покрасочный. Для покраски мелких деталей. Мелкие деталики красить только аэрографом. И с этим баллончиком будет очень трудно покрасить так, чтобы исключить наплывы, натекания, И, соответственно, с аэрографом у вас слой просто краски будет меньше. И этим самым можно исключить лишние проблемы по заеданию деталей так, теперь я, наверное, покрашу слайд поверх тайги обычной акриловой краской какой-нибудь цифровой камуфляж у меня трафаретики от русской цифры остались ну, краски мы будем обычными красками и... результат выйдет немножко попозже а вот и результат покраски процесс покраски показывать не буду но кому это надо? пожалуй, на этом с покрасочными работами я закончу. Что же мне делать дальше? Думаю, теперь стоит провести работы по модернизации пластиковой рамки пистолета. Конечно же, это будет скипплинг. А также некоторые эргономические улучшения. А на этом вторая часть по прокачке Глока закончена. До скорого!